Приветствую всех на нашем канале. В этом видео я расскажу, как восстановить вот такой старый кабель для зарядки мобильных устройств с разъемом микро USB. Даже если вы аккуратно относились к эксплуатации данного кабеля, контактные площадки разъема микро USB со временем и стираются, пропадает контакт и кабель просто перестает работать. Сам микро USB по этому восстановлению не подлежит. И его придется заменить на новый. На Лей Экспресс можно за копейки приобрести вот такие разъемы ссылка будет в описании для начала нам необходимо отрезать старый разъем на расстоянии примерно сантиметра надрезаем кожу и удаляем его здесь у нас экран в котором находятся 4 провода этот кран тоже удаляем, он нам не нужен. Теперь нужно зачистить и залудить кончики проводов. Далее нужно залудить сами контактные площадки на новом микроизвир-разъеме. Теперь подпаиваем провода, как на картинке. Первый снизу красный, второй зеленый и верхний черный. у нас остался белый провод переворачиваем разъем там где у нас два контакта и подпаиваем к нижнему контакту белый провод после того как подпаяли новый разъем его необходимо проверить для этого берем зарядное устройство вставляем наш кабель Вставляем зарядку в сеть и подключаем наш новый разъем к смартфону. Как мы видим, новый разъем у нас работает. Теперь можно разместить его в корпус и зафиксировать. Разъем у нас самофиксирующийся и на нем имеются соответствующие защелки клипса. Но тем не менее, я бы рекомендовал внутри дополнительно усилить нашу конструкцию, горячим клеем и для надежности конструкции добавим горячий клей сверху и вот у нас получился вот такой новенький аккуратненький разъем то есть мы с вами буквально за копейки старого кабеля сделали новый. Ну и теперь финальный тест. Берем наш смартфон, включаем наш кабель зарядного устройства и включаем сеть. Подключаем к смартфону. Все, наш кабель работает. Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока!